Что сыграть? Все что угодно. Что душа твоя желает сыграть? Так, э, играю в принципе не очень давно, поэтому меня особо так строго не суди, хорошо? Я вообще не умею играть, для меня будет все идеально, поверь. Угу. Все хорошо. тогда попробуем что-нибудь сейчас сыграть. Давай. Угу. как-то так идеально идеально поверь. Ну, немножко... как она называется эта мелодия это бесаме муча очень красиво очень Поверь, да. красиво. красиво серьезно очень. спасибо очень очень очень очень приятно это мне приятно что ты сыграл для меня очень приятно спасибо большое можно знаешь как ее еще по-другому сыграть и меня так. сейчас Обалденно. Спасибо. Да спасибо. не за что, не за что. Друзья, всем привет. Спасибо большое каждому за 20 тысяч подписчиков. Я продолжаю выкладываться по полной для вас в чат-рулетке. Обязательно досмотрите это видео до конца, там вас будет ждать сюрприз от одного из моих подписчиков. Если он вам понравится, то я возьму его в постоянную рубрику. Также спасибо большое за донаты от Виктора Кабанова и Дениса Грея. Что сыграть? Не знаю. Что знаешь? Почему? Почему? Почему? Почему? За что? О, привет. Здорово, ну, здорово. Что все играет? пацаны? Я как будто бы Форсаж десять смотрю. Вы че? Чё? Стеграет с двадцать что А Чё с пацаны? Я даже саундтрек Форсажу? На твой вкус. Давай круга. Чё круга? Я вижу два круга перед собой. Привет. Привет. Привет. Зачем ты меня переключила? Некрасиво так было. Я тебя не переключала. У меня телефон. И позвонили. Серьезно, какие плохие люди позвонили в такой момент? Ну, видишь, вот. я снова здесь Может, я что-то еще тогда сыграю, чтобы... Давай угу. Это вообще безотказная штука Почему-то всем нравится Я вот даже сейчас вот так вот микрофончик сделаю Блин, она знакомая, но я не понимаю, что это Джордж Майкл это Джордж Майкл А зачем ты тут гитаре тогда? Да я не умею играть Ну типа понтуюсь, прикольно Девчонки, кстати, клюют на гитару Ну да, когда на ней играешь Ну я не очень играю От слова совсем Ну попробовать Попробовать? Попробовать А что попробовать, а попробовать сыграть-то, я даже не знаю Бисклёп, бисклёп, да, зима. Э? Бэ? секрет? Да. секрет да. Давай, давай! продолжай в том же духе и будет еще до слабенько пока да ну я уверен у тебя все получше стремиться <связать> <Но это> уже <связать> круто нуга воды вы Наебчик. <связывая> <связывая> спасибо. Спасибо. Красиво, <Да> очень <связывая> <связывая> <связывая> сыграть? Я не знаю, чем лирику, братуха. Что-то настроение какое-то паршивое. Что-нибудь лирическое? Да, такое, ну, такое, не знаю. Любятину какую-нибудь. чтобы заплакать за то было. Слушай, ну <связывая> хорошо, я сыграю, только если твое лицо будет видно, то есть я тебя не вижу. Готов слышать что-нибудь лирическое такое? Да, чтобы да, заплакать. Чем такое, но. Давай тебе какую-нибудь такую историю придумаем, чтобы это прям вообще было вот прям как надо, да? Тебя бросила жена, да? Нет, и... не бросила жена. Ну Я давай, давай, давай, предполо... давай, предположим так, чтобы, ну, тема такая была грустненькая. Тебя бросила жена, и ты недавно в ДТП сломал ногу и разбил машину. И вот тебе надо подобрать музыку, да, вот эту грустненькую, чтобы вот так вот прям было, да? Давай? Давай, души будет. пока пока пока 넘очка, успехов тебе по жизни. Спасибо, спасибо. спасибо. О, oh, oh, uh, попал на какого-то немца. Hello, hello. Слава, слава. Сбегнешься где? I'm speak English, only speak English. О, шайси. Спей, спей, спей, спей. Спей, спей, спей. Что-нибудь нирвана? Спей, Да ладно, Ильяс, я тебя узнал Это было очень смешно Я подписан на тебя Круто Видишь, тебя даже в Германии знают Прикольно, прикольно Ильяс, ну вообще классно, действительно Мне очень нравится, как ты играешь и я хотел бы отблагодарить тебя, отблагодарить за твою великолепную игру. Ты сыграл мою любимую группу, да, Поэтому, не знаю, вставишь ты меня или нет, но надеюсь, что вставишь. Короче, вот тебе мой подарок для тебя и твоих подписчиков. Ничего себе, давай, если будет прикольное что-то интересное... Спасибо большое за просмотр, напиши в комментариях кто из собеседников тебе понравился больше всего, если же тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись. На этом все, пока.